Здравствуйте, я Коннет Копланд. У каждого верующего есть голос, и это голос победы. Здравствуйте, я Коннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Воздайте сегодня Господу хвалу и поблагодарите Его за возможность учить, проповедовать и исцелять. Мы находимся на уроке в библейском колледже Кеннета Копланда. Я уже вам это говорил и скажу еще раз. Если вы не можете проповедовать этой группе, то забудьте об этом. Вы не можете и не умеете проповедовать. И... Как я понял, из расписания между этими и предыдущими передачами будет большой перерыв. И мы постараемся, чтобы больше такого не повторялось, потому что им нужно идти буквально следом друг за другом, чтобы мы могли ссылаться на определенные вещи. Поэтому такого больше не будет, слава Богу. Отец, мы благодарим тебя сегодня, мы открываем наше сердце, мы открываем наш разум для откровения с небес, чтобы получать понимание, представление и концепции того, как жить жизнью веры, надежды и любви, и более всего, чтобы мы видели Иисуса. Слава Богу! И мы благодарим Тебя, и мы воздаем Тебе, честь и хвалу и всю славу во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Первым делом я хотел бы обратиться к 40 главе Бытия, 21 стих. «И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Я сказал тогда еще три года, но прошло всего два. Я не хотел вас запутывать. Это я запутался. Хорошо, хорошо. Так, с этим мы разобрались. Давайте вернемся к книге Бытия. Глава. Извините, вернемся к началу начал, к первой главе бытия. Мы говорим о том, что благословение Господне оно обогащает. Фактически, не закрывайте это место и давайте обратимся к книге притчи, потому что. Десятая глава притчей это наше золотое местописание для этих уроков 1022 и по мере нашего продвижения вперед мы будем это обсуждать благословение Господне оно обогащает и печали собою не приносит. Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. А теперь давайте вернемся и прочитаем это благословение. 28 стих. Благословил их, Адама и его жену Еву, и сказал им Бог, «Будьте...» Да, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Мы можем добавить здесь это слово «будьте». Это мощно. Что означает слово «аминь»? «Да будет так». Свет будь и стал свет. Или, эй, вы хотите быть благословленными? Благословленными, благословленными? Посмотрите, где еще стоит или подразумевается вот это слово ⁇ будьте ⁇ Хорошо?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 Приводит что-то на землю, вы не можете это удалить. На это не способен никакой дьявол в аду. Но это то, что Он пытается делать, однако Он не может. Как только оно оказывается здесь, оно здесь надолго, как только Слово Божье пришло сюда, вы не можете его удалить. Как только Иисус, вы слушаете? О, да, Господь! Я в восторге от того, о чем проповедую. А еще и 30 секунд не прошло. Слава Богу! Итак, благословение Господне. Скажите это. Благословение Господне. То же самое благословение было над Ноем и его сыновьями. То же самое. Были сказаны. Те же самые слова. Почему? Все начиналось сначала. Все начиналось сначала. Кроме него никого не было. Кроме Ноя и его семьи никого не было. И мы знаем, что Сим был единственным, кто держался этого благословения. И как мы уже в прошлые разы говорили, если изучать иудейскую историю и все остальное, то он стал мелхиседеком это титул означает мэр салима который стал и иерусалимом и знаете это удивительно когда вы останавливаетесь и задумываетесь о том насколько тесно авраам был связан с адамом их разделяло лишь несколько поколений. Тем более, что Адам прожил почти тысячу лет. 930 лет. Как он смог так долго прожить? Он не знал, как умирать. Сатана должен был вложить это в его уста. Сатана... Должен был научить его тому, как теперь говорить. Адам разговаривал с Богом, поэтому он говорил, как Бог. Аминь. И он был благословлен. Он благословлен. О, слава Богу. Итак. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Я хочу вернуться туда, где... Мы изучали жизнь Иосифа. Поэтому давайте вернемся сейчас. С чего ты хочешь, Господь, чтобы я начал? Спасибо тебе, Иисус. Хорошо, давайте обратимся к 39 главе Бытия. Есть некоторые вещи, которые мы достаточно подробно уже изучили. Но есть еще кое-что, что я хотел бы, чтобы вы увидели. И мы будем читать сейчас более подробно. Когда Иосифу в первый раз приснился сон в пятом стихе,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 Когда это произошло, Иосифу было 17 лет. Иосифу было 17 лет, когда ему приснился его первый сон. Посмотрите на первый стих. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф семнадцати лет. Это крайне важная информация. Семнадцать. А теперь давайте перейдем к тридцать девятой главе.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 и в поле. Итак, мы здесь кое-что увидим. Мы получим даже более глубокое понимание этой ситуации. И обратила взоры на Иосифа жена господина его. Что ж, ему здесь, вероятно, лет 19. Может быть, двадцать. Не думаю, что ему даже столько было. Он совсем молодой человек. Он недостаточно взрослый, чтобы что-либо знать. Будь у него хоть какой-то опыт, он бы никогда не остался там с ней. Когда дома никого не было. Он еще ребенок. 18, 19. Что ж, неудивительно, что она за ним приударила. Это открывает глаза, не так ли? Аминь. Хорошо. Но он отказался. И сказал жене господина своего. Вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. И я всего лишь подросток. Я совсем молод. Это делает это еще более мощным. Благословение Господне должно было учить его, должно было воспитывать его. Его папа его не воспитывал. Его папа баловал его. Его братья ненавидели его. Конечно же, это была самая важная семья на лице земли. Аминь. Оттуда вышли 12 колен Израиля. Поэтому в той семье должен был родиться пророк, чтобы не дать ей уничтожить саму себя. Поэтому здесь так многое раскрывается. В последний раз, когда мы разбирали эту тему, Господь указал мне на это, и я снова изучал это, и так далее, и тому подобное. Я увидел это много лет назад, но затем это как-то выскользнуло из моего разума и моего мышления, и Господь напомнил мне об этом так, чтобы у меня было более глубокое понимание этой ситуации. И по мере нашего продвижения вперед это будет продолжать раскрываться больше. Иосиф отказался, сказав, я не буду этого делать. Нет больше меня в доме Сём. И он не запретил мне ничего. Я не буду этого делать. Я не буду этого делать. Вы не принимаете решения тут же на месте. Качественные решения принимаются заранее. Качественное решение это решение, которое больше не обсуждается и которое не дает пути для отступления. Ну, знаете, брат Коплан, знаете, о да, слава Богу, я знаю, что мы должны ходить в любви. Что ж, вам лучше делать это каждое утро перед тем, как вы уйдете из дома, потому что в противном случае, ну знаете, я знаю, что мы должны, я знаю, что мы должны это делать, и знаете, у меня просто было это понимание, что я, наверное, должен попаститься пару дней. Что ж, вы сейчас едите шесть самых больших порций, которое вы когда-либо ели, потому что вы только что дали дьяволу знать, что он ничего не знает, пока вы ему это не скажете. Аминь. Поэтому что вы делаете? Отец, во имя Иисуса, спасибо тебе за то, что ты ведешь меня поститься. Я принимаю сегодня это решение, Никакая еда сегодня не попадет в мой род. Я буду прославлять тебя, и затем примите хлебопреломление. Он не может принудить вас есть. Это качественное решение. Затем запишите его. Бог поддержит ваше записанное слово, когда вы поддержите и подкрепите его Божьим записанным словом. Спросите, откуда я знаю? Я весил на 45 килограммов больше, чем сейчас. Аминь. И тот толстяк никогда не вернется назад. Аллилуйя. Вы меня сейчас слушаете? Хорошо. Качественное решение. Решение, принятое на основании Слова Божьего. Есть определенные вещи, о которых вы молитесь, и потом вы больше никогда о них не молитесь. Никогда. Вы узнаете, кто вы во Христе Иисусе. Вы узнаете свое призвание. Ну, я думал, я был призван проповедовать. О, замолчите. Ну, я что-то больше не чувствую, что должен это делать. Чувства. Пять физических органов чувств. Вместо того, чтобы ходить Словом Божьим. Вот где должны быть приняты ваши решения. Я благословлен! Аллилуйя! Кто-то должен здесь сказать слава Богу. Аллилуйя! Да, аминь! Слава! И я хочу вернуться назад и напомнить вам, что когда Бог сотворил Адама, первое что услышало человеческое ухо, Адам стал живым, говорящим духом, подобным Богу, как говорится в Хумаше. Но вы должны помнить, что он ничего из этого не слышал. Он стал живым существом. И первые слова, которые Адам когда-либо услышал, «Будьте благословлены!» «Будьте плодовитыми!» Он не был плодовитым до тех пор, пока Бог это не сказал. Аллилуйя! Слава Богу! И также мы говорим сейчас о том, как Иосиф, молодой парень, он был просто фермерским мальчиком, Избалованным фермерским мальчиком. Он ничего о жизни не знал. Он ничего не знал. Он не знал, как жить. И благословение Господне должно было его учить. Что это означает? Это означает, что Дух Божий учил его. Он его учитель. Кто ваш учитель? Кто мой учитель? Тот же самый Дух Божий, который является благословением Господним. И наше время подошло к концу. Эй, Джереми! Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя. Мы открываем наши уши, мы открываем наше сердце и разум, наполняем наше сердце светом, согласно твоему слову в первой главе послания к Ефесянам, где ты сказал, что ты благословил нас всяким духовным благословением в небесах, самим благословением Господним. И мы благодарим Тебя за Него, и мы прославляем Тебя за Него. Во имя Иисуса. Аминь. И наше золотое местописание на этой неделе это притчи 10.22. Благословение Господне, оно обогащает. Оно делает богатым, и печали с собой не приносит. Спасибо тебе, Господь Иисус. И давайте вернемся к восьмому стиху 39 главы бытия. Для тех из вас, кто только сейчас к нам подключился, мы увидели из Писания, что Иосифу было всего 17 лет, когда ему приснился его первый сон. И потом, чуть ли не сразу же, его братья бросили его в колодец. В синодальном переводе Библии говорится «вров», но это был пересохший колодец, что-то, в чем могла стоять вода. И потом его достали из него и отвезли в Египет. И было кое-что еще. Господь, что это было? Было кое-что еще, что было вчера у меня на сердце. Хорошо, да, о, да, да, да, да. Давайте обратимся к 37 главе. Спасибо тебе, Господь. Благословение Господне просто работает на протяжении всего этого. Давайте... Прочитаем одиннадцатый стих. «Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово, или он задавался вопросом в отношении значения его сна. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израилю Иосифу, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я». И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и целый ли скот, и принеси мне ответ. Итак, не забывайте, Иосифу было всего 17 лет. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. Это благословение Господне. Это благословение Господне. Иосиф не знал, где он был. Он там потерялся. Он был избалованным 17-летним ребенком, который ни дня в своей жизни не работал. И он пошел туда и потерялся. И у Бога был там этот человек. И так случилось, что тот человек слышал, что братья Иосифа пошли в Дафан. Скажите мне, что здесь происходит? О, аллилуйя! Ну же, аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу вовеки!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 и бросили его в ров, в колодец. Ров же тот был пуст, в нем не было воды. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян. Так случилось, что он оказался в тот день на той дороге, да, верно. «И верблюды их несут с тераксу, бальзам и ладан. Идут они отвести это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем продадим его измаилитянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш» плоть наша. Братья его послушались. Или они согласились на это. И я хочу, чтобы вы прочитали сейчас очень внимательно. И когда проходили купцы Мадиамски, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа. Даже не братья его продали. Это что-то хорошее. Это что-то хорошее. Но понимаете, для Иосифа работала благословение для них работало проклятие и их план просто не сработал но фактически это было благословение Господне потому что когда по крайней мере это не было на их совести это одно из того что я хотел чтобы вы увидели и когда проходили купцы мудиамские вытащили иосифа из орва и продали иосифа измалитянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к рву, и вот нет Иосифа во рве, и разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал, отрока нет. Заметьте, они называли его отроком, ребенком, а именно им он и был, он был еще мальчишкой всего 17-летним избалованным ребенком. Слава Богу! И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. Я хочу, чтобы вы заметили, что он не вопросил Господа. Он просто поверил тому, что сказал дьявол. Ему следовало вопросить Господа, но он этого не сделал. В любом случае, вернемся к притчам 10.22. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. А теперь откройте 126 Псалом. Я использую это каждый день. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его,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 он дает сон. Аминь. Он дает своему возлюбленному сон. Дэвид, пожалуйста, можешь принести мне мой телефон? Спасибо. Так. Подождите секунду. И мы откроем 126-й псалом. Есть хлеб печали, боли, страдания, тяжелого труда в поте лица и трудностей. И ниже, снова, «тяжелый труд в поте лица и трудности». «Тяжелый труд в поте лица». Это перевод номер один этого слова. Давайте обратимся к новому живому переводу Библии. Для вас бесполезно. Так тяжело работать с раннего утра и до позднего вечера, с тревогой, работая, чтобы вам было что есть. И Бог дает покой тем, кого Он любит. Позвольте благословению Господнему делать эту работу. Напрасно вы рано встаете и поздно ложитесь отдыхать, едя хлеб беспокойного тяжелого труда в поте лица, потому что он дает своему возлюбленному сон. Вот еще один перевод Библии. Напрасно вы рано встаете и поздно не ложитесь, тяжело работая, чтобы у вас было достаточно еды. Да, он дает сон тем, кого он любит. О, это открывает глаза, не так ли? Мы усердно работаем, потому что Библия говорит, кто не работает, тот не ест. Но мы работаем не для того, чтобы заработать на жизнь. И вспомните это из 4 главы Ефесянам. Кто крал, в предник кради, а лучше труди, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Мы работаем, чтобы у нас было семя. Мы работаем, выполняя поручения. Аминь. Как-то раз я смотрел и это было так много лет назад, что я уже даже точно не помню, что это было за интервью, но это было что-то вроде опроса на улице. И тот человек брал интервью у одного молодого афроамериканца. На вид ему было где-то лет 20 с чем-то, что-то в этом роде. И то, что он сказал, просто поразило меня. Он сказал, никто не даст мне работу. Это правда. Он не знает, что такое работа. И что это? Это является результатом менталитета плантации. Потому что никто так никогда и не научил его этой разнице. Никто не будет давать вам работу. Это язык плантации. Эй, парень, сложи вон там эти бревна. И когда ты закончишь, у меня есть другая работа, которую я тебе дам. Вы просто делаете то, что вам сказано делать, получаете свои удары плеткой и ложитесь спать. Работа решает для кого-то проблему. Аминь. Но за минимальную зарплату я тоже работать не буду. Что ж, вы можете упустить величайшую возможность в вашей жизни. Я не буду переворачивать гамбургера. Возможно, Бог хочет, чтобы Бургер Кинг принадлежал вам. И вы идете туда с благословением Господним. О, позвольте мне рассказать вам одну историю. Бад Иглхард. Бад был мальчишкой из Калифорнии. Ему так хотелось попасть в авиацию. И он отправился в аэропорт, чтобы найти там какую-то работу. И он спросил там, нужен ли им работник? «Нет, у меня достаточно людей, мне никто не нужен». И Бат спросил, «А что, если я буду работать бесплатно?» «О, что это за такая хитрая сделка?» «Что ж, я хочу научиться, я хочу поработать с механиками, и я мог бы работать бесплатно». «Да, и я не буду ничего тебе платить?» И так он начал там работать. Он подметал, он делал все, что было необходимо, он просто выполнял там любую работу, и он наблюдал за механиками. Он был у них кем-то вроде ученика, и они все ему показывали. И он проработал там где-то пару лет. И потом бат подошел к начальнику и сказал, я вот уже пару лет выполняю всю эту работу, могу я начать получать зарплату? Нет, я сказал тебе, когда ты пришел, что я не буду тебе платить. «Хорошо, могу я получить фирменную одежду?» «Нет, не можешь». Что ж, он просто продолжил делать то, что он делал, просто продолжил работать. Он просто улыбался. Он просто был там. Он просто делал то, что нужно было делать. И те механики говорили, этот парень усердно работает. Он каждый день приходит вовремя. Он усердно работает». И они учили его. Они обучали этого молодого человека. А через три года он снова пошел к начальнику, и, конечно же, ответ был таким же. И тогда он сказал, что ж, мне придется уйти отсюда и найти работу, потому что я не могу продолжать работать бесплатно. Я знаю, давай, убирайся отсюда. Бад пошел и сказал механикам, что ему придется уйти. Тогда они все собрались, пошли к начальнику и сказали, либо вы платите Баду, либо мы все уходим. Что? Что? Понимаете, что произошло? Он стал настолько ценным, что тот начальник не мог без него обойтись. В конечном итоге, Бат Иглхарт пришел работать в миссию Кеннета Копленда, и он был одним из лучших механиков, которые у меня когда-либо были. Бат был настолько исполнен Духа Святого... И однажды он в прямом смысле слова «спас мне жизнь». Его просто продолжало что-то смущать, его продолжало что-то смущать. Что-то с этим самолетом не так, что-то с этим самолетом не так. И он проверял, проверял, проверял и проверял его, и Господь показал ему, что это было. «Я вполне мог разбиться во время того конкретного полета». Была проблема с одним из передатчиков или с одним из зажимов, одним из болтов которыми он крепился, в любом случае. И как-то раз он пришел ко мне и сказал, «Брат Кеннет, у меня здесь есть настоящая возможность. Я не хочу от вас уходить, но я получил предложение от авиакомпании American Airlines. И я сказал, «Эй, Бад, тебе стоит на него откликнуться». Он стал там начальником службы технического обслуживания. У него в подчинении было более 250 механиков. Я имею в виду персонал, занимающийся ремонтом, не просто механики. О, вы говорите о работе. Позвольте мне вам кое-что сказать, сестра. Это уже одна из топовых позиций. То есть вы видите, что произошло с парнем, который был готов работать бесплатно? Минимальная зарплата. Вы шутите, это вообще нулевая зарплата. Но это было благословение Господне. Это было пребывавшее на нем благословение Господне. Молодой парень, наполненный Богом, который искал место работы, и Дух Божий. Если это не история Иосифа, то тогда я никогда ее не слышал, потому что Баду тогда было примерно столько же. Ему было лет 19, он только закончил школу. Ему было лет 19, может быть, 20, понимаете? Все то же самое. Разве это не потрясающе? Никогда не забывайте эту историю, потому что это настолько ценно и является абсолютной истиной. А поступающий по правде, по истине, идет к свету дабы явны были дела Его, потому что они в Боге соделаны. Скажите кто-нибудь, аминь, слава Богу. Это открывает наши глаза. Благословение Господне это не просто что-то, что находится в нас, оно на нас. Иисус сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Мы по-прежнему говорим о благословении Господнем. Вы можете это видеть? Потому что Он – это благословение, Дух Божий, Он – это благословение. Иисус сказал, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Аминь. И помните, как мы читали в прошлый раз в Евангелии от Луки, когда Иисус возносился, Он благословил их. Что ж, это было начало церкви. И Он высвободил благословение. Адама, Авраама, Исаака, Иакова. Аллилуйя. И наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Эй, Джереми. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это время для передачи «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу приступим к сегодняшнему библейскому уроку. О, отец, мы благодарим тебя. И мы прославляем тебя. Сегодня. И мы поклоняемся и прославляем в удивительное, бесподобное имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что ты благословляешь этих студентов. Спасибо тебе за то, что ты благословляешь всех, кто нас сейчас смотрит по всему миру, всех, кто меня сейчас слышит. И я благодарю тебя за то, что ты помазываешь меня и всех нас сегодня здесь, слышать и точно говорить на основании твоего помазания твоей милости и твоей благости во имя Иисуса, аминь. Мы говорим о благословении Господнем, притча 10.22. Благословение Господне, оно обогащает и печали Тяжелого труда в поте лица, чтобы заработать на жизнь с собой, не приносит. Позвольте мне напомнить вам. Помните, когда Иисус сказал Петру? Они вымывали свои сети. И он сказал Петру, «Забросьте свои Сети. Петр сказал, «Мы тяжело трудились всю ночь и ничего не поймали». Это намногое открывает глаза. Там стояло благословение Господне и разговаривала с ними. Петр был ортодоксальным иудеем, и он знал эти вещи, он понимал это, но он не мыслил категорией благословения, он мыслил категорией тяжелой работы. Он работал всю ночь и ничего не поймал. Им хотелось побыстрее отправиться на завтрак. Поэтому Петр взял гнилую сеть, поскольку он думал, я заброшу ее два или три раза, мы все равно ничего не поймаем. И многие годы я смотрел на это точно так же, как и все остальные рущи, сети, топище, лодку улов. Ладно, с лодкой все понятно. Но это была единственная сеть во всем Новом Завете, которая порвалась. И я сидел с Джерри Савейлом в одной церкви в Южном Техасе, по-моему, в Виктории, и пастор собирал пожертвования. И я услышал голос Господа. Он сказал, «Это была гнилая сеть». Именно поэтому Петр и сказал, «Отойди от меня, я человек грешный». Он знал, что он сделал. Петр тяжело трудился в поте лица. Он тяжело работал, а тут перед ним стояло благословение Господне. Конечно же, Он этого не знал. Он в то время вообще плохо знал, кем был Иисус. Он пока еще не получил откровения о том, что Иисус был Христом, Сыном Бога Живого. Ему следовало бы. Я имею в виду, что накануне Иисус исцелил маму и его жены. Она умирала. Его теща была при смерти. Иисус поднял ее. Но, тем не менее, понимаете, они думали, что они обычные люди, и Иисус обычный человек. Но посмотрите на эту картину. Благословение Господне стояло в той лодке с улыбкой на своем лице. Разве вы не знаете, что Иисус смотрел на Петра и просто смеялся? Петра всего трясло, а Иисус думал, «О, ты пока еще ничего не видел». Благословение. Скажите это. Благословение Господне привело ту рыбу к лодке. Всю ее. Они просто выловили то, что смогли выловить их сети. Вся рыба в том озере приплыла туда и сказала, я, я, я, Иисус, я, я, я. Благословение. Благословение. Благословение Господне, это переливание через край, это изобилующее переливание через край. Постоянно, постоянно, каждый раз. Если ему не препятствует страх, сомнение и неверие, давайте задумаемся об Иове. Я думаю, нам лучше открыть это. О, слава Богу! Ну, брат Копланд, я никогда ничего из Иова для себя не выношу. Иов просто раздражает меня. Я просто... Посмотрите на первую главу книги Иова. И это раскрывает секреты в книге Иова.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 Самым богатым человеком на Востоке. Как он стал таким? Благословение Господне. И вокруг него был круг, стена благословения. Скажите это. Стена благословения. И я хочу, чтобы вы кое-что увидели. «Но простри руку твою и коснись всего, что у него, и он проклянет тебя». Это единственный грех в книге Иова, который сатана хотел, чтобы Иов совершил. Но Иов отказался его совершать. Его совершила его жена. Почему бы тебе не проклясть Бога и не умереть? Что ж, сатана должен был вложить это в ее разум, заставить их говорить об этом, заставить думать об этом. Но Иов был благословлен, и он этого не сделал. Он просто не делал этого. Да, Иов совершил много ошибок. Но все это продлилось всего 9 месяцев. У Иова был плохой год, но он получил все обратно в двойном размере. Он стал вдвое самым богатым человеком на востоке. Как? Благословение Господне! Оно обогащает! И оно исцелит ваши нарывы! У, слава Богу! Да, аминь! Видите, насколько книга Иова неправильно понималась? И вот еще кое-что. Я не буду это открывать, но послушайте это. Он сказал, «У меня не было покоя». Что ж, я все-таки это открою. Слава Богу, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Третья глава, 25 стих. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигла меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигла несчастье. Что ж, конечно же, оно постигло. Если вы изучите эту книгу, вы увидите, что Иов каждый день, «Каждый день возносил одни и те же всесожжения за своих детей». Вместо того, чтобы вознести это всесожжение и сказать, «Слава Богу, все, я возлагаю всю заботу о них на тебя, я больше к этому не возвращаюсь», сделав то, что сделала моя мама. Она бросила свою Библию на кухонный стол и сказала, я молилась за Него столько, сколько я могла. Я физически больше не могу продолжать это делать. Я молюсь за Него 15 лет. Если Он пойдет в ад, ты в этом виноват. Все. Все. Через две недели мы с Глорией приняли спасение. И она сказала, она тогда сказала это, у кого-то сохранились аудиозаписи моей мамы, и буквально года три назад этот человек... Прислал их мне. Буквально три года назад я услышал голос моей мамы. Разве это не драгоценно? Разве это не драгоценно? Слава Богу. И она там сказала, «Жаль, что я...» Она сказала, «Я могла сделать это 15 лет назад, если бы я знала». Но я не знала. Слава Богу. Спасибо тебе, Иисус. Что ж, понимаете, это то, что Ему следовало сделать верой. Верой во что? Верой в благословение Господне, верой в благословение Господне. Хорошо, а теперь давайте вернемся в книгу Бытия. Я хочу обратиться. Я хочу обратиться к 26 главе книги Бытия.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 Итак, Исаак знал, он знал, что сделал его отец Авраам, тот пошел в Египет, поэтому Исаак собирался сделать то же самое. Я буду с тобой, и прочитать это. Это было слабо. Скажите это еще раз. Все большими буквами. Благословлю тебя! Благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему или твоему семени. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Какому обетованию? Благословению Авраама. Дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные,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 Жители вместо того спросили о жене его, и он сказал «это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя». И давайте прочитаем восьмой стих. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет, это оригинальное слово, играет с Ревеккою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 и стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. И в Иудейской Библии говорится, он действительно стал очень богатым. Благословение Господне во время голода. Во время голода. Исаак удалился оттуда.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 живой они наткнулись на водоносный слой ключевая вода била фонтаном вода била фонтаном и спорили пастухи Герарские с пастухами исаака говоря наша вода и он нарек колодезью имя исек потому что спорили с ним выкопали другой колодезь спорили также и о нем и он нарек ему имя ситна и он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь Итак посмотрите что делает благословение посмотрите что делает благословение Исаак выкапывает эти колодцы, и они достаются тем людям. Что ж, именно это Бог и планировал, чтобы они делали. Именно это Он и планировал, чтобы они делали. Это помогло преодолеть тот голод. И я хочу, чтобы вы кое-что сейчас увидели. Не спускайте сейчас с этого глаз. Он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили и нарек ему имя Реховов, ибо, сказал он, «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Мы размножимся, мы размножимся, мы размножимся, размножимся, размножимся, размножимся мы размножимся. Оттуда перешел он в Версавию.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 «Для чего вы пришли ко мне? Когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя». А теперь вернемся к шестнадцатому стиху. Авимилех сказал Исааку, «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». В Хумаше говорится об этом следующим образом. Все, что у него было, его дом был больше дворца. И вот, что я прочитал в Хумаше, и я скажу вам это буквально через минуту.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 Казалось, что голод закончился, но он не закончился. Оно просто подавило его. И Исаак ушел. И такое впечатление, что все это произошло в течение двух недель. Но там прошло много времени. И там, говорится, фруктовые деревья засохли, все засохло. И они сказали, о, мы убили курицу, несущую золотые яйца. Мы должны вернуть его сюда-обратно, и нам придется привести туда армию и дать ему знать, что никто больше не заберет. У него его колодцы. Здесь есть кое-что еще, что является очень важным. Я покажу вам, когда мы до этого дойдем. Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву или завет и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословлен Господом. Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И встав рано утром, то есть это означает еще до того, как начался тот день. Они встали почти на рассвете. Утром они сделали пиршество, и они ели и пили. Вы не заключаете заветы после того, как целый день пили. Это будут глупые сделки. Вы не заключаете завет с кем попало. Вы не заключаете завет с банкирами. Вы не заключаете завет с людьми, которых вы не знаете. Вы этого не делаете. И встав рано утром,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 до сегодня. И был Исаав 40 лет, и взял себе в жены, и так далее. Благословение Господне. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Ну же ну же, ну же, ну же, Пробудитесь, просто возгрейте себя, встаньте все, встаньте все, встаньте все, просто встаньте и возгрейте себя. Давайте. Бог, я благословлен, я благословлен. Я благословлен, я благословлен, я благословлен, я благословлен. Я сказал, я благословлен, я благословлен. Я благословлен. И наше время подошло к концу. Эй, Джереми, мы вернемся через минуту. Слава, слава, слава. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. И мы находимся здесь, в библейском колледже Канада Копланда. Слава богу за наших студентов. Поприветствуйте, пожалуйста, всех их здесь сегодня. И вы поприветствуйте сегодня всех здесь. Да. Возможно, в следующем семестре вы будете сидеть вон там. Пройдет не так много времени, как будет занят весь этот зал. Я серьезно. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь Иисус. О, Отец, мы благодарим тебя сегодня. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе за внутреннее представление и концепции жизни веры. Той жизни, которой мы живем в Иисусе. Мы прославляем Тебя, и мы благодарим Тебя за нее. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Аминь. Скажу вам, в 50-е годы было такое неправильное понимание что Бог и нищета настолько тесно связаны друг с другом. Это ложь. Брат Хейген проповедовал в одной церкви. Он стоял внизу сцены, и он просто запрыгнул, на сцену. И когда он на нее запрыгнул, он увидел, что он сейчас наступит ногой на чей-то магнитофон. Он попытался увернуться от него и упал. Он упал на сцену и выбил локоть. И его рука просто висела. Поэтому он сделал вот так, закончил свою проповедь, возложил руки на всех больных и пошел. Там на собрании была медсестра и она сказала, обычно в это время доктор Козека на дежурстве, поэтому я позвоню ему. И конечно же, доктор Козека был на дежурстве и они поехали к нему. И он сказал брату Хейгину: это хуже, чем перелом, потому что мне придется дать вам наркоз, чтобы все это вправить. И они оставили его на ночь в больнице. На следующий день он сидел там в кровати, и его жена Арета только что вышла из палаты. И брат Хейгин просто сидел и молился в духе. И он услышал, как кто-то шел по коридору, услышал в коридоре чьи-то шаги. Дверь в его палату была приоткрыта на 15-20 сантиметров, и он понял, что кто бы это ни был, он заходит к нему. Он обернулся и посмотрел вниз, и он увидел белую одежду и пару римских сандалей. Он поднял глаза, и это был Иисус. И Иисус вошел к нему, и где-то часа полтора говорил с ним о пророчестве. Это было открытое видение. Иисус придвинул стул к краю его кровати. И вот одно из того, что он ему сказал. Иисус сказал, «Я не против того, чтобы мои дети были богатыми. Я против того, чтобы они были алчными». И брат Хейген сказал, «О, это... Конечно же, он никогда ничего подобного не слышал. И Иисус продолжил, «Если ты будешь прислушиваться к моему духу и следовать его водительству, я сделаю тебя богатым». Что значит «богатым»? «Полностью обеспеченным». На что он ссылался? «Благословение Господне, оно обогащает» и тяжелого труда в поте лица с собой не приносит. Спасибо тебе, Иисус. Это благая весть, не так ли? Итак, давайте обратимся. Вчера мы узнали о сеянии во время голода. Из книги Иова мы узнали о том разговоре между Богом и Сатаной. Сатана сказал... Неужели Иов служит тебе за просто так? Ты возвел вокруг него стену. Ты благословил его. Вокруг Иова была стена благословения. Не Бог ее разрушил. Ее разрушил Иов, находясь в страхе, а не в вере. Но как только он вернулся в веру, Бог сразу же избавил его и удвоил все. Ну, бедный старый Иов. «Беден, как индейка Иова». Нигде не упоминается о том, чтобы у Иова были какие-то индейки. У него действительно было много другого. Его бедствия продлились меньше года. И Бог дал ему удвоение. Он дал ему удвоение во всем. Вдвойне. Захария 9.12. «Вдвойне. Я воздам тебе вдвойне. Слава Богу!» Аллилуйя. Я возьму это и для себя. Слава Богу! Давайте обратимся к посланию. Что ж, давайте сначала начнем с послания к Ефесянам. Я хочу прочитать вам это. Я цитировал это, но послушайте это. Ефесянам первая глава, откройте ее, пожалуйста. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым, Пусть вас не сбивает с толку слово «святые». Это просто рожденные свыше люди. Слово «святой» означает «отделенный» и «верным» во Христе Иисусе. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благословен, благословен Бог и Отец. Господа нашего Иисуса Христа, который уже благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Все, что вам нужно было сделать, это родиться свыше и ухватиться за это. Слава Богу! Да, аминь. Благословлены и не знали этого. Но теперь вы это знаете. Благословлены, благословлены, благословлены. Никогда, никогда, никогда, никогда не смотрите перед сном Билла Уинстона. Не делайте этого. Я совершил эту ошибку. О, говорю вам, фактически, я сделал следующее. Я включил записи его проповедей, и я смотрел их, и я... О, я не мог, о. Я смотрел его сегодня утром, когда занимался на беговой дорожке перед тем, как приехать сюда. О, это настолько зарядило меня перед приездом сюда, я вскочил в кровати и начал ходить по ней, потом спрыгнул с нее и начал танцевать по комнате. Я не мог спать. Билл Уинстон, доктор Билл Уинстон, делал акцент на благословении Господним. И опять-таки, мы говорили об этом где-то позавчера, но давайте вернемся к менталитету того афроамериканца, который является менталитетом проклятия. О, я проклят, мы прокляты, мы никогда из этого не выберемся. Говорю вам, в церкви Билла Уинстона самые зажженные люди, говорю вам, мне бы хотелось попроповедовать в той церкви. Белые люди не знают, как должны проходить церковные служения. Что ж, здесь, в этой церкви знают. Вы не можете остановиться. Они просто выбросят часы. Вы никак не можете остановиться. Они будут вытягивать из вас все, пока вы не допроповедуете до конца. Благословение Господне. Благословение Господне. Благословение Господне, благословение Господне. И он учил о нем. Школа бизнеса Иосифа. Я вам ее очень рекомендую. Он учил о благословении Господнем, о благословении Господнем, о благословении Господнем. И когда Бил арендовал небольшое помещение, в том полумертвом торговом центре никто в том городе не хотел, чтобы в том торговом центре была церковь чернокожих, потому что она не будет платить городу налоги. И затем Господь сказал Биллу купить этот торговый центр. И, конечно же, после этого они точно не хотели его там видеть. Но Билл начал проповедовать о благословении Господнем. Говорю вам, оно попало там в цель. И церковь начала становиться все больше, больше и больше. Школа бизнеса Иосифа становилась больше, больше и больше. И говорю вам, я видел свидетельство одного молодого человека. Этот парень пришел с улицы, а сейчас он мультимиллионер, после того, как закончил школу бизнеса Иосифа. Иосиф, поймите, Иосифа. Мы говорим об Иосифе. Аллилуйя! Я рад, что Билл Уинстон назвал меня своим другом. Я люблю этого человека. Я люблю его семью. Его жена Вероника. Говорю вам, это молящаяся женщина. Иисус, спасибо тебе за таких людей. Итак, откройте, пожалуйста, послание к Галатам. Давайте начнем с третьей главы.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 и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама и Писание... Помните, мы в прошлый раз все это разбирали. Но я хочу, чтобы вы действительно, действительно были здесь очень внимательны. Писание. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. И давайте прочитаем это следующим образом. И Бог, провидя Писание, провидя Слово Божье, провидя, что Бог через веру оправдает язычников, проповедовала Аврааму Евангелие. Это Евангелие Иисуса Христа, Бог проповедовал Аврааму Евангелие, говоря, в тебе благословятся все народы. И мы еще не закончили, оно продолжается, это Евангелие. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся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 Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятву или проклятием. Ибо написано ⁇ Проклят всяк, висящий на древе ⁇ Это Второзаконие 21-23. Дабы благословение, дабы благословение Авраамова распространилось на всех нас. Я хочу, чтобы это было понятно. И послушайте меня те, кто смотрит онлайн. Мы больше не язычники. Нет, мы не язычники. Язычник означает без Бога. Мы не без Бога. Нет, мы не без Бога. Слава Богу. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилась на язычников, чтобы нам, верой, получить обещание или обетование Духа. Это означает, что должна быть приведена в действие вера. Хорошо, посмотрите на пятую главу. Понимаете? Это то, о чем Павел... «Только что говорил». 29 стих. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». «Верой». Скажите «верой». «Верой». 5, 6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, не обрезание, но вера, действующая любовью. А сейчас я хочу обратиться к первому Коринфянам. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы куда-то здесь продвигаемся? Вы должны говорить «да, да, да». И в 12 главе Павел изложил все девять проявлений Духа Святого, которые называются дарами Духа. И давайте обратимся к 13 главе. Что я сказал? В 12 главе? Я правильно это сказал? Хорошо. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, вы следите? А агапе не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Нет любви, нет веры. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, согласно Марка 11:23 23. Так что могу и горы переставлять, а не имею агапы я ничто. Если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а агапы не имею, нет мне в том никакой пользы. Или же мое семя мертвое мое семя мертвое агапы долготерпит милосердствует агапа не завидует не превозносится не гордится Я хотел чтобы вы увидели что этим одним маленьким действием этим небольшим сотрудничеством с сатаной вы можете убить все девять даров духа просто убить их и люди даже не знают, даже не знают, что это произошло. Это небольшие, нераскаянные поступки и действия раздражения, которые не кажутся чем-то большим и серьезным, когда вы делаете это годами, годами и годами, и это накапливается внутри вашего духа. Много лет назад... Я был в Страуде, штат Оклахома. Я проповедовал там для Роя и Опол Спраг. Слава Богу. Они сегодня уже на небесах. Это было очень давно. Я сидел на кровати, готовился к вечернему служению. Я сидел там, скрестив ноги, и просто молился в духе. И вдруг я просто увидел это в духе, эту трубу. Казалось, она была длинной метр или. Метр двадцать, и она была наклонена под углом 45 градусов. Нижний ее конец был направлен мне прямо в лицо. Казалось, что это была труба диаметром сантиметров 12, где-то так. И казалось, как будто в нее лилось что-то из пожарного бронзбойта. Этот фонтан был точно такого же диаметра, что и труба. Я физически этого чувствовал. С нижнего конца трубы капали лишь жалкие капли. Мне казалось, что я чувствовал эти брызги у себя на лице. Я спросил Господь, что это? Он ответил, это нераскаянные обиды, которые за определенное количество лет накопились в твоем духе. И сейчас их накопилось столько, что я не могу действовать через Твой Дух. Это моя слава, которая льется в верхнюю часть этой трубы. Но ты не ходишь в любви, и я не могу через это пробиться. Я посидел там пару секунд, и я спросил, «Господь, например, что именно?» и я сразу же увидел. По дороге к нашему дому, когда вы поворачивали с основной дороги, там стояли небольшие лотки на которых люди продавали фрукты и другие вещи. Я был дома, и Глория по дороге домой остановилась там и купила целый пакет мускусных дынь. И нам нравятся мускусные дыни, особенно мне. Мне действительно нравятся мускусные дыни. Она поставила этот пакет, большой пакет с этими дынями, он был где-то вот такой, наверху лежали две красивые дыни. Я открыл его, все остальные дыни были плохими. Я сказал, я сейчас вернусь туда. Глория сказала, нет. Я сказал, да. Мне хотелось пойти туда и отшлепать того человека. Но Глория сказала, нет, тебе не нужно этого делать. Что ж, я забыл об этом. И Господь напомнил мне об этом. Он сказал, ты в этом не покаялся. Там и близко не было любви. И оно там равно как и многие другие вещи, многие другие вещи, многие другие вещи. В то время это не казалось мне чем-то важным. Но, эй, ну же, это важные вещи. Они закупорили меня. Они настолько закупорили меня, понимаете, я говорил на иных языках, я служил духом, я делал все эти вещи и получал какие-то результаты, но и близко не те, которые я должен был получать на тех собраниях, возлагая руки на больных и делая все остальное. Я должен был покаяться в этом и очистить мою трубу, аминь. Вы можете это видеть? Итак, Павел сказал. Агапы не бесчинствует, Агапа не ищет своего, Агапы не раздражается, Агапа не мыслит зла, Агапы не радуется неправде, а радуется истине. Агапы все покрывает, Агапы всему верит, Агапа всего надеется, все переносит, и Агапы никогда не терпит поражения. Любовь никогда не терпит поражения, и мы говорим о благословении Господнем. И наше время подошло к концу. О, до завтра. Эй, Джереми. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Отец, мы благодарим тебя сегодня за эту передачу, и мы прославляем тебя. Мы благословляем Тебя. О, какая это была неделя! Какое замечательное время в благословении Господнем! Аллилуйя! И Господь Иисус, мы воздаем Тебе и Твоему имени всю славу. Воздаем все должное за каждое сказанное слово, за каждое совершенное дело, за каждое чудо, которое произошло. И я знаю, что чудеса происходят среди наших телезрителей. Мы благодарим тебя за это, и мы прославляем тебя. Ибо будет время, когда сатана будет приходить, чтобы украсть Слово Божье, как я сказал в Марка 4, с 14 по 20 стихи но имеющий уши слышать, да слышит, ибо слова Моего благословения поднимутся в вас, и, как Иова, Мои ангелы будут окружать вас и возводить вокруг вас стену благословения, и вы будете ходить за этой стеной, как бы находясь в огромном пузыре защиты, ибо благословение Господне над вами благословение господне под вами благословение господне за вами благословение господне окружает вас слева и справа поэтому радуйтесь и не бойтесь ибо благословение здесь говорит бог аллилуйя слава слава богу давайте вернемся в послание Галатам, где мы были вчера. Галатам 5:6. шесть. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера действующая любовью. А теперь еще раз вернемся. к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 Благословение Господне, благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. И заметьте, чтобы нам получить обещание Духа верой. Верой. Верой во что? Верой в Его Слово. Верой в Его Имя. Верой в Его Кровь. Да, все это. Но все это обеспечено благословением Господним. Именно благословение воскресило Иисуса из мертвых. Благословение Господне – это проявление Его силы. Благословение Господне – это личность, и Его зовут Иисус. Но Иисус сказал, «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Слава Богу! Слава Богу! Итак, мы вернулись ко дню сотворения мира, когда они все трое творили дела. Кажется, что это делал только один. И именно поэтому некоторые люди думают, что есть только Иисус. Не будьте к ним слишком строги. Нет, нет, нет. Вы не слишком далеки от истины. Господь, конечно же, не будет набрасываться на вас за то, что вы не хотите ничего, кроме Иисуса, но все, скажите «все», было создано для Него и им. Аминь. Но что вы должны понимать, Еще до основания мира. План. И я разобью это на две части. План состоял в том, чтобы Дух Божий носился над водою. Отец который слова 14 глава Иоанна 10 стих слова которые говорю я вам говорю не от себя отец пребывающий во мне он творит дела подытожим я говорю только то что слышу как говорит мой отец я делаю только то что вижу как делает мой Отец. Так всегда было и так всегда будет. Это началось не тогда, когда Иисус пришел сюда, на землю. Вот картина сотворения мира. Отец говорит Иисусу, «Свет будь!» Иисус говорит, «Свет будь!» Дух Божий, носясь над водою, осуществляет это. Это подкрепляет и подтверждает первая глава Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Ничто не было сотворено без Него и Его слова. Аминь. Иисус назван Словом, поэтому оно так всегда было, и оно так всегда будет. И я сказал вам все это для того, чтобы вы поняли эту концепцию. О, Иисус! «Спасибо тебе!» Вера действует любовью, которой и является Бог. Поэтому без любви... Так, подождите минутку. Подождите. Без любви, мое говорение на иных языках, это просто много шума. Верно? Без Бога. Да, конечно же, глупец, ну же, простите меня. Здесь все глупцы, когда дело касается этого, понимаете? Мы именно вот такие, тогда как нам следует быть вот такими. Аминь. О, мы так мало знаем. Я так мало знаю. Я начинаю думать о том, как мало я знаю. И я осознаю, о, я кое-что узнал за последние 55 лет, но за следующие 35 лет я узнаю намного больше. Аминь. Аллилуйя. Итак, вера. Спасибо тебе, Господь. Помоги мне здесь, Господь. Слава Богу. Слава Богу. Да, да, да. Да, да, да. О, вам это понравится. Откройте послание Иакова. Спасибо тебе, Господь Иисус. Это самая древняя книга в Новом Завете. 5 глава. Итак, мы говорим о благословении Господнем. Верно? 14 стих. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. И я думал, молитва веры. Молитва, когда вы называете несуществующее, как существующее. Это как-то, я не знаю. Конечно же, я не забываю о молитве любви и так далее, но это как-то не давало мне покоя в моем духе. Меня это не до конца устраивало. И тогда я это увидел. Молитва Верой они помажут его елеем во имя Господне. Это вера в это имя, вера в само имя, это имя любви, это имя благословения, вера в это имя нужен нужен нужен нужен вера в это имя вера в любовь как говорит первая Иоанна мы раньше в свое время уже говорили об этом вера в эту любовь веря любви мы познали и уверовали в любовь слава богу Он любит меня независимо от того чувствую я это или нет когда я не чувствую что Он со мной тогда мне лучше благословен Бог верить что Он со мной когда дьявол рушит все, что он только может, именно тогда я откидываюсь назад и верю любви, слава Богу, благодарение Богу за гонение. Слава Богу за гонение, потому что дело не во мне. Меня гонят из-за слова. Сатана пытается остановить слово Божье. Чувствами он меня не остановит. Было время, когда он мог сильно меня расстроить, но я научился больше этого не делать, слава Богу. Мы были в Пенсаколе, штат Флорида. Мы проводили там собрания на протяжении трех недель, и все кассеты, которые у нас были, уже раскупили. Тогда я попросил прислать мне еще кассеты, и мы поехали на почту, чтобы забрать их, и мою коробку с кассетами переехала машина. Кассеты были все раздавлены, и все, что у меня осталось, это только след шины на них. Я подумал, они уничтожили все мои кассеты, и там просто лил, лил и лил дождь. Я проходил мимо небольшой палатки, которую мы там установили, и опорные шесты для палатки были воткнуты просто в песок. Сверху на ней начала скапливаться вода. Я забежал в ту палатку, взял метлу, и я попытался, и эта палатка упала прямо на меня. Она просто обрушилась на меня. Я вышел оттуда весь мокрый насквозь. Я выглядел, как мокрая мышь, весь промокший насквозь. Я вышел оттуда, Глория сидела в машине, и я просто громко хохотал. Она спросила, чего ты смеешься? Я ответил, скажу тебе, это так радостно представляет для кого-то угрозу. Я стоял там, весь промокший насквозь, смеялся, стоял там прямо под дождем, и вдруг подъехал работник телефонной компании. Он вышел. Через какое-то время дождь ненадолго перестал идти. Он вышел и спросил, «Это ваша евангельская палатка?» Я ответил, «Что ж, она принадлежит той церкви, в которой я сейчас проповедую». Он сказал, «О, я могу это исправить». Он был верующим. Я спросил, «Серьезно, как вы можете это исправить?» Он сказал, я закреплю ее так, что эту палатку даже ураганный ветер не сдует. Когда вы видите телефонные столбы, вы видите, как они удерживаются вот так тросами, чтобы создавался противовес телефонному кабелю. Что ж, во Флориде у них та же самая проблема, поэтому они используют металлические колья вот такой длины с набалдашником, на конце, небольшим электрическим отбойным молотком, он быстро забил эти колья. И быстро закрепил растяжки для палатки, а те маленькие шесты для палатки просто выбросил. Та палатка стояла вот так. Слава Богу! Да. Аминь. Что ж, конечно же, туда подбежали и другие люди, потому что они знали, что палатка упадет. Они прибежали туда, а там был он. О, все взяли за дело и начали натягивать эту палатку. А вышло солнце, высушило ее, и мы просто радовались и ликовали. Благословение Господне! Благословение Господне! Понимаете, так случилось, что этот человек просто оказался там, когда палатка упала. В то время я еще ничего не знал о благословении Господнем. Аминь. Вера в Бога. О, мы с Глорией действовали в вере Божьей. И Бог просто... Он просто помог нам, беднягам. И мы просто продолжали. Просто продолжали и по-прежнему продолжаем. Двигаться дальше. Слава Богу. Кто был с нами недавно в Бренсоне? Да. На школе исцеления. В субботу утром. Где мы вместе с Глорией впервые преподавали на школе исцеления, держась за руки. Говорю вам. Один может прогнать тысячу, Двое могут прогнать 10 тысяч. И Глория, знаете, такое впечатление, что каждые 3-4 минуты звучала очередная умная шуточка от Глории, и все просто хохотали. Я сказал, это та женщина, которую ты мне дал. Благословение Господне. Благословение Господне, благословение Господне, благословение Господне соединило нас с Глорией вместе. Благословение Господне, благословение Господне, я сказал, благословение Господне, которое обогащает и печаль с собой не приносит. Благословение Господне, благословение Авраама наше. Верой, верой в это имя, верой в имя Иисуса. И мы завершим Евангелием от Марка 11:22. Да, да. Спасибо тебе, Иисус. Сколько у меня осталось времени? Отлично. Спасибо тебе, Иисус. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью» или веру в Бога. Имейте веру в любовь, имейте веру в благословение, имейте веру в Слово Божье. Аллилуйя! Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе поднимись и вергнись, будь вергнута, «Поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по тем словам, которые он говорит, будет ему, что не скажет. Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, начинайте верить, начинайте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 «Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, не будь тем, у кого нет веры, но будь верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». Блаженны, благословлены, невидевшие и... Уверовавшие благословение высвобождается верой. Блажение давать, нежели принимать. Это закон благословения. Сначала вы даете. Сначала вы даете. Сначала вы сеете, вы не подходите к печке и не говорите, дай мне немного тепла, и тогда я подброшу немного дров. Оно так не работает, так у вас ничего не получится. Вы не можете получить благословение Авраама верой Фомы. Это невозможно. Невозможно. Он больше не является сомневающимся Фомой. Слава Богу, он благословленный Фома. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Ну уже давайте прославим Бога. Давайте прославим Его. Давайте прославим Его. О, давайте прославим Его. Давайте прославим Его. Давайте прославим Его. Слава имени Иисуса. Слава имени Иисуса. Да будет благословлено имя Господне. Аллилуйя. Аллилуйя имени Иисуса. Аллилуйя имени Иисуса. Давайте прославлять и поклоняться. «Благословение Господне здесь, слава Господне здесь, слава здесь». О, говорю вам, слава прямо сейчас здесь. Это место наполнено славой Господней. Слава здесь, слава здесь. Если кому-то здесь нужно исцеление для Его тела, простритесь и возьмите его. Скажите «Я беру его, оно мое прямо сейчас. Слава! Я благословлен! Слава Богу! Я свободен от всякого непрощения. Я просто принимаю мое исцеление. Если вы смотрите нас онлайн, просто принимайте его. Где бы вы нас сейчас не смотрели, принимайте его, возьмите его прямо сейчас, просто возьмите его. Скажите, оно мое, слава Богу, я никогда больше не буду без него. Господь отвратил от меня болезни, слава Богу, я больше не буду больным ни одного дня в моей жизни. Я благословлен, я благословлен, я уже так давно не болел, я даже не помню. Что ж, я немного помню последний раз, я помню, когда в последний раз у меня были симптомы гриппа. Это было несколько лет назад на конференции служителей, и они прошли где-то через пять минут. Наше время подошло к концу. Это была отличная неделя, Эй, Джереми. Партнеры, большое вам спасибо за то, что верите Богу вместе с нами и сеете свои финансы в наше служение. Благодаря этому мы можем проводить такие конференции, одну из которых вы только что видели, на которых мы можем совершенно бесплатно проповедовать людям Слово Божье. Они могут посещать их бесплатно, они приезжают туда, получают назидание благодаря Слову Божьему, и партнеры, все это происходит благодаря тому семени, которое вы сеете в это служение. Это потрясающе. Это демонстрация благости и верности Бога. И сегодня у нас на передаче день пожертвований, и я хочу прочитать вам это из послания Галатам 6.6. Там говорится наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Если вы были наставляемы словом сегодня или всю эту неделю, вашим ответом на это должно быть «Хорошо, Господь, как мне ответить на то, что я услышал? Как мне поделиться всяким добром?» Будучи партнерами с этим служением, которыми многие из вас являются, и если вы смотрите эту передачу, и пока еще не являетесь партнером с нашим служением, тогда придите перед Господом. Узнайте, должны ли вы как-то помогать Кеннету и Глории Копланд проповедовать это бескомпромиссное слово веры по всему миру. Если да, если Господь ведет вас это делать, тогда отвечайте с верой. Как говорится в этом месте Писания, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что вы сеете, то вы и будете пожинать. Во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя за пожертвования наших телезрителей. Мы принимаем их, мы называем их благословленными переживающими умножение во имя Иисуса. Аминь. Продолжайте смотреть наши передачи «Победоносный голос верующего». И обязательно присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Это будет восхитительно. Не пропустите это. Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. До следующей встречи. А пока помните, что Иисус – Господь.